Мы впервые при нем столкнулись с какими-то вопиющими а, актами нарушений, а, посягательства нашей обычаи и традиции, на наши устои. И, и причем автором всего этого был именно он. Сам Кадыров вполне себе открыто, откровенно, вызывающий порой да, даже нагло как-то садился перед телекамерами и, например, кормил свою жену ложкой. Вот эти вот все моменты увидели какие-то обычные рядовые чеченцы и решили, что нужно, наверное, какое-то новое веяние, наверное, так надо, и тоже повторили, но за это им пришлось извиняться. Но сам Кадыров не извинялся, сам Кадыров, наоборот, оправдывал всячески, рассказывал, что так он и должен был поступать. Вместо этого было бы гораздо лучше, если бы он сказал «Да, он был молод, дурак, вот я значит, таким образом» нарушил наши традиции, устойкаюсь, больше никогда этого делать не буду. Это было бы, по крайней мере, честнее, если бы он так поступил. Ассаламу алейкум а Томсо, почему Мукти Рамзана и дочь Рамзана затрагивают тему свадьбы без излишеств. Ведь недавно они сыграли свадьбу пышную и танцевали там, почему они затрагивают это. Ва Насколько я вообще эту тему понял, а я не сильно, честно говоря, вникал, не слышал, там, не видел всех сторис, каких-то обращений, передач, не смотрел, но из вот такого вот поверхностного ознакомления я понял, что там речь, то есть они были возмущены не изышествами, они не, не в этом как бы их проблема, и они говорили про а, внедрение в наши обычаи каких-то посторонних а, явлений не относящимся к нашим обычаям и традициям. То есть э, дочка Дыров, она, как будучи как бы, министром культуры, должна э, родить за все, что к, относится к обычаям, к традициям, так как это все относится к культуре народов. И вот она, значит, по своим профессиональным обязанностям решила э, высказать свое мнение, что э, внесение каких-то не, не относящихся к нашим обычаям и традициям Обрядов, будь то в свадьбы, будь то в похороны, будь то какие-то иные мероприятия, так или иначе связанные, допустим, со свадьбой, у нас же к свадьбе привязано еще много иных мероприятий, как, например, после того, как церемония завершена, у нас должен взять отправиться к родственникам жены. Это тоже регламентировано обычаями, то есть как это должно делаться, кто должен ехать первым, что должны с собой вести, что он должен там делать, с кем он должен а, общаться, должен ли он сидеть или стоять, если он садится, то кто ему а, дает такое позволение на то, чтобы сесть. И в общем, все эти моменты, мы же с вами понимаем, что это не прописанные такие законы нашего общества, то есть это наши обычаи. Точно так же есть а, ряд... Ряд мероприятий, которые предпринимаются до свадьбы, когда кто кто кому сватается, кто, этот, кто те люди, которые осуществляют вот это сватовство. То есть у нас же есть определенные ограничения. Не может сам жених поехать к отцу или брату своей будущей жены и значит, договариваться о, о, о свадьбе, о совместной жизни там, и так далее. Понятно, да? Почему это нельзя? Это ведь нигде не написано. Вы не найдете ни один документ, какой-нибудь государственный акт, где было бы подобное прописано. Это относится к обычаям и традициям наших, нашего народа, так как это вещи, которые мы из поколения в поколение мы их соблюдаем, передаем, и общество в целом живет вот в таких традициях. И вот, насколько я понял, Айшат, по-моему, ее зовут Кадырова, она значит, сказала про что-то, нечто подобное, я могу сейчас ошибиться именно в точности, по-моему, там что-то в кормлении, кормлении э, матери мужа, как она по-русски забыла это слово, свекруха, по-моему, да? то, то ли насчет этого, насчет чего-то, в общем, она сказала, что, что не является обычаем чеченцев, и что это якобы привнесено к нам, и она возмутилась, что, мол, вот, вот такие вещи не надо... А, не нужно вносить в наши какие-то обычаи. Вот я эту историю понял именно так. И в целом, конечно же, с этим мы согласны, с тем, что обычаи должны соблюдаться, их должны сохранять, туда не нужно вносить ничего а, от других а, народов. Это сохранение некой идентичности народа. Для этого и создаются вообще министерства культуры, если на то уж пошло. Это министерство, оно как раз-таки должно заботиться о том, чтобы вот эта вот культура и традиции этого народа, они сохранялись, они ни с чем не смешивались, а наоборот даже экспортировались. Но проблема здесь в том, что Айчат Кадырова является дочерью Рамзана Кадырова, который по сути является основоположником всех вот этих внесений, несмотря на все то, что они там говорят и заявляют. Но мы именно при Рамзане Кадырове, как российском наместнике в Чечне, как губернаторе, главе российского субъекта, мы впервые при нем столкнулись с какими-то вопиющими актами нарушений посягательства нашей обычаи и традиции на наши устои. И, и причем автором всего этого был именно он. То есть это не тот случай, когда мы, кто-то что-то сделал, и мы подозреваем, что за этим всем стоит Кадыров, потому что этот сделавший человек, он как-то связан, там аффилирован. Нет. Сам Кадыров вполне себе открыто, откровенно, вызывающий порой, даже нагло как-то садился перед телекамерами и, например, кормил свою жену ложкой. Там жена в ответ его кормила из ложечки он сидел открыто говорил о том что он любит допустим там свою жену а жена там рассказывала какие-то моменты семейных ну, семейной жизни которые у нас не положено вот многие не люди не из нашего народа нас не поймут ну и что скажут ну муж кормит жену с ложки там жена кормит да в этом нет проблем на самом деле у себя дома мы мы кормим и жен с ложек, и жены нас кормят с ложек. Это У нас нет в этом проблем. Мы никакое какое-то дикое общество, а, чрезмерно такое традиционное, которое и в семье мы такие все знаете. Нет, мы в семье обычные люди. Но по нашим обычным традициям в, в общество это никогда не выносилось. И это очень сильно осуждалось. У нас нельзя, нельзя идти с женой за ручку. А, у себя дома ходи. Сколько хочешь, да, держи ее за руку, но э, будь добр, выходишь в люди, жену за руку не держи. То есть, есть таки, много таких моментов, которые для нас, они, это для нас что-то нечто обычное. Но именно Рамзан Кадыров был тем человеком, который на это все посягнул. Первым это все у нас э, наглым таким образом э, э, нарушил. И неужели ты хочешь сказать том что до него это никто не делал нет я не хочу сказать конечно всегда есть какие-то отдельные там товарищи которые где-то что-то могут но вы понимаете что это какие-то единичные случаи когда кто-то где-то что-то там в каком-нибудь селе сделал и это вот там в этом селе это значит обсудили осудили этого человека он там потерял определенный авторитет все это вообще другая тема а тут когда это делается на камеры на, на целый народ, это все транслируется. Вот, вот что возмущает людей. людей. Люди не против того, чтобы традиции и обычаи соблюдались, чтобы они сохранялись и передавались. Я думаю, что ну, практически мнение всех чеченцев а, это будет, если я скажу, что мы все за это. Мы все однозначно за то, чтобы наши обычаи и традиции они сохранялись. Мы очень а, любим свои обычаи и традиции. Мы даже гордимся ими а, в, в хорошем смысле. Поэтому мы в этом плане, да, мы такие консерваторы. И, и мы, у нас в этом вопросе нет ни согласия, ни с Кадыровым, там, ни с, ее, с его дочерью, ни с этим а, Муфтием. В этом плане мы, мы все говорим одно и то же, но проблема в том, что мы это говорим и делаем, а Кадыров это тот человек, который это говорит, но делает обратное, нарушает это все. Поэтому, конечно, и дочери а, Рамзана Кадырова, и его муфтию стоит, прежде всего, сказать это именно ему, сделать такой, такое наставление а, дочери, сделать своему отцу муфтию, сделать там, своему начальнику, чтобы он не нарушал чеченские обычаи и традиции, чтобы он их соблюдал, чтобы за все, за все те вот эти вот нарушения, что он сделал, он за это покаялся, принес извинения, вместо того, чтобы... Наказывать кого-то, кто сделал то же самое, что и Кадыров. Только после него увидел пример, как Кадыров показывает пример, как он а, прилюдно играет там со своими детьми, что у нас тоже не принято. Это тоже нарушение наших обычаев, устоев. Как он там с женой своей заигрывает, как он рассказывает о любви к ней и так далее. Вот эти вот все моменты увидели какие-то обычные рядовые чеченцы и решили, что нужно, наверное, какая-то новая